В преддверии праздника 8 марта фабрика интерьерной ковки специально для оптовых клиентов предлагает дополнить свой ассортимент продукции, которая послужит отличным вариантом в качестве подарков. Для тех, кто привык планировать и организовывать все заранее, мы продумали все, чтобы вы смогли наполнить магазины и торговые площадки интересным и востребованным товаром. Вы найдете оригинальные и практичные презенты для женщин, изящные подставки для цветов на окно, садовые варианты цветочниц, декоративные подсвечники и текстиль, удобные фартуки, пояса для дачников и сумки. Подставки для цветов на подоконник. Компактные, вмещают до 9 коршечных растений. Имеют оригинальный дизайн в виде велосипедов, миниатюрных стульчиков или карет. Стильные садовые цветочницы. материалы изготовления – металл и дерево. Размеры от небольших на два растения до габаритных велосипедов для цветов. Подсвечники. Настольные, напольные и подвесные. На одну, две и более свечей. Дачный текстиль. Предлагаем практичные фартуки, пояса и органайзеры для садового инвентаря. Также сумки для Оформить заказ вы сможете на нашем сайте – фабрикаковки.ру.